Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить кекс. Берем формочку, обыкновенная, это форма под хлеб. Вырезаем вот такие кружочки из бумаги для кондитерских изделий, которые для выпечки приспособлены. Ложем я булку хлеба донышком и отписываю ее. И вот такая форма у меня получилась. Этот один листик ложим на низ, а второй вот так разрезаем. Где будут идти изгибы, в этих изгибах мы разрезаем и укладываем также на низ. Вот так оно будет выглядеть. Сюда будем мы заливать жидкую массу для кекса. Сейчас посмотрим, какие ингредиенты необходимы для данного кекса. Вот Приступаем и смотрим. Яйцо 4 штуки, в среднем они по 60 грамм каждый Это 240 грамм. Молоко или сок можно, любую жидкость 100 грамм. Сахар 200 грамм. 180 грамм сливочного маргарина растопил в микроволновой печи. Растопил и мука, высший сорт 300 грамм. Разрыхлитель для теста. 2-3 грамма и ванилин. Полтора грамма. Берем ванилин и высыпаем его муку. Полтора грамма. Также разрыхлитель теста. Берем 2-3 грамма. Это чайной ложечки. И насыпаем сюда тоже муку вложим. И все это перемешиваем. Перемешиваем все это. Перемешали. И теперь будем разбивать яички берем обыкновенный миксер у меня с вращающей кареткой оно удобнее. ставим на маленькие обороты и разбиваю яички и так разбили яички теперь будем выливать молоко выливаем молоко сюда теперь сахар высыпаем Сахара у меня 200 грамм, высыпаем его равномерно. Высыпали. Масло я еще пока не выливаю, добавляю обороты, чтобы сахар растворился в этой жидкости. Яйцо и молоко или там сок, то, что хочет. Добавляю обороты. Сейчас посмотрим внутри, что там творится. Вот внутри она все это перемешивается. Убавляем обороты. Вот сейчас посмотрим, какого цвета настала эта жидкость. Сахар, значит, растворился. Теперь можно заливать туда и маргарин, или... Сливочное масло. Выливаем сюда. Вылили. Теперь будем добавлять и муку. В данной муке уже есть и ванилин, и разрыхлитель теста. Равномерно распределяя чтобы какому она не была. Так, остатки. Теперь глянем, как оно все это выглядит. Вот так оно все это перемешивается. И так оно должно где-то перемешиваться в таком состоянии около 2-4 минут. И так наше тесто перемешалось. Сейчас поглядим. Вот оно такого цвета стало. И теперь будем выливать его в эту формочку. Можно сюда добавлять и изюм, или другие вкусовые ингредиенты, но изюм, он просто тогда становится кекс как бы жестче. Поэтому я его не добавляю сюда. А мака хорошего нет. Раньше делал с маком, когда был хороший мак. А сейчас мак стал как песок. Итак, отключаем. Все. И теперь... Выливаем все это, в формочку. Аккуратно выливаем. Можно какао, кто хочет добавлять для цвета, но я не люблю. Оно тогда получается какой-то совсем не такой, не по моему вкусу. Я люблю естественный кекс. Вот теперь посмотрим, как оно все это выглядит. Вот видим, что оно за пределы бумаги не вышло. Вот так она. И сейчас будем закладывать его в хлебопечку. Итак, берем данную форму с этим тестом и ставим его печку. В хлебопечку. Ставим. Все. И теперь задаем программу на выпечку. Программа. Выпечка. Так, аккуратненько вынимаем. Берем обязательно прихватки или что, чтобы не обжечься. Вот наш кексик как получился. Горячий, конечно, аккуратненько. Отрываем его от бумаги. Конечно, бумагу можно было бы смазать маслицем, чтобы он не так простовал Я не смазываю. Пусть отрывается. Но можно и смазывать, кто как желает. Красивенький, не пригорел. Вот как мы сейчас увидим. Вот, -вот. вот наш кексик. Видите, Вот какой он красивый, небольшой. 300 грамм муки. Но здесь должно больше быть, конечно, в два раза. Теперь посмотрим, какой кекс у нас получился. Вот видите, какой хорошенький кекс. Он остынет, потом его разрежем и посмотрим, какой он в разрезе. По вкусу, конечно, он вкусненький будет. Итак, приступаем к разрезке данного текста. Он чуть, -чуть остыл, еще не поздно, но остыл маленький. Реза очень мягко, пышный. Вот, нарезаем его пластиками. Эти пластики можно украсить и вареньем, или по повидлом, или другими вкусовыми ингредиентами, которые вам нравятся. Здесь каждый проявляет свою фантазию по вкусу и по цвету. И сейчас будем шайовничать. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает получать известия о добавленных мною новых видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха и удачи. До свидания.